В прошлом году я делал ролик, где уехавший из России журналист Андрей Шипилов, он переместился на Кипр, купил там дом и сейчас проживает. Он рассказывал о плюсах и минусах жизни на Кипре. Это было по теме иммиграции. Приключения Андрея Шипилова на Кипре продолжаются. Он пытается интегрироваться и на этот раз пишет небольшой рассказ о том, с какой интересной ситуацией он столкнулся на курсах по изучению иностранного языка, в данном случае греческого языка. Вот послушайте, что он пишет. Честно говоря, меня, как я думаю, и сидящих в этом зале рассказ Андрея несколько шокировал. Итак, «Меня, как иностранца, греческая демократия учит бесплатно. Тема сегодняшнего занятия – безработица в нашей стране». Надо составить кратенький рассказ на греческом языке о том, как обстоят дела с безработицей у каждого на родине. И чтобы проще было составлять в учебнике готовый шаблон, какой процент имеет безработица, где больше, среди мужчин, среди женщин, в каких отраслях, что делают безработные, чтобы найти работу, какое пособие получают и на каких условиях. И удивительное дело. Русские студенты, и те, кто хорошо занимаются, и те, кто плохо, никто двух слов в этой теме связать не может. Все остальные национальности шпарят, только от зубов отскакивает. А чего не шпарить, вот она шпаргалка в учебнике. А русские не б ни, бе, ни Даже сирийские тетечки, которые обычно по своему обычаю тихо спят в углу, и те включились в игру, у каждой есть... Безработные, родственники, как выясняется, или знакомые пособия получают, вспоминают, обсуждают. И только русские медленно, с паузами, выдавливают из себя всякую ахинею не по шаблону. Кто говорит, что безработицы вовсе нет в России, кто говорит, что она есть, но не настоящая, потому что безработные неофициально работают. А кто-то говорит, что безработицы наоборот много, но это не безработица в обычном смысле, потому что все равно все крутятся и что-то делают. Короче, у всех челюсти поотваливались. Смотрят на русских студентов как на придурков, а те, что интересно себя, натуральными придурками и ощущают. Сирийские тетечки, блин, проснулись, а русские двух слов связать в этой теме не могут. Давайте проще, говорит учительница, без этих ваших заморочек. Вот есть биржа труда, просто скажите, какой процент населения России там зарегистрирован и получает пособие. А русские студенты – биржа, пособия, глазами хлоп-хлоп и морды у всех умные, только сказать ничего не могут. Ну как же так, волнуется учительница, неужели никто из вас не интересовался даже, Неужели ни у кого, даже знакомых нет, кто на бирже зарегистрирован? А вдруг, не дай бог, кто-то из вас безработным станет, а вы даже не знаете, где биржа находится? Наконец, один из студентов подготовился и дрогнувшим голосом читает текст, что по данным Роскомстата, безработица в России составляет меньше 5%. Все ахают, потому что это сильно меньше, чем в среднем по Европе. Впрочем, быстро добавляет русский студент, не дав никому порадоваться за русских, а Роскомстат сам официально предупреждает, что эта цифра не отражает истинного состояния дел, потому что никто не знает, каким образом можно измерить реальный уровень безработицы. Выражение лиц у всех в классе меняется. У кого было скучным, становится веселым, у кого было веселым, становится скучным. И только учительница твердо решает не упускать инициативу на этот раз. Хорошо, прерывает она, но ведь размер пособия по безработице у вас в России, это же нечто не расплывчатое, а четкая конкретная цифра. Какой у вас размер пособия? Минимальный порог пособия по безработице в России, говорю я, глядя прямо ей в глаза, составляет 10 евро, а максимальный 60 евро. «Это в день?» – растерянно спрашивает она. «Это в месяц», – отвечаю я. Зал весело смеется мои шутки, наивные, они еще не поняли, что я не шучу. Но все русские сидят серьезными лицами, и до почтенной публики наконец доходит, что я сказал правду. «Но на Кипре пособие по безработице 840 евро в месяц, и этого не хватает на жизнь?» Растерянно говорит учительница. Она, возможно, сейчас вспоминает, что на предыдущих уроках мы обсуждали стоимость жизни в разных странах и пришли к выводу, что жизнь в России дороже, чем на Кипре. Из разных углов на русских смотрят недоуменные глаза жителей цивилизованного мира. Это невозможно, читается на лицах. Такое пособие по безработице можно установить только с одной целью, чтобы унизить безработного и показать ему издевательское отношение, читается на лицах. Но не может же правительство так откровенно и цинично издеваться над гражданами своей страны? Это невозможно. Но что вам сказать, дорогие мои? Такое действительно невозможно в вашей цивилизации. Но Россия. Это другая цивилизация, где возможно и не такое. Андрей Шипилов Ну а теперь мой вопрос, господа, живущие в России. Прав этот человек, действительно ли пособие по безработице в России составляет 60 евро? Я сейчас не прикидываюсь, я на самом деле впервые слышу эту информацию, и удивлен, неужели пособие может составлять такую цифру? Пожалуй, если бы я сидел в этом классе, у меня было точно такое же выражение лица. Потому что, как я уже говорил в одном отдельном ролике, пособие по безработице в среднем в Германии на семью, например, если там один или два ребенка, составляют больше тысячи евро. И этого действительно не хватает на жизнь. При том, что здесь одежда дешевле и продукты в основном дешевле, чем в России. Как можно прожить на 60 евро? Трудно себе представить, если человек на самом деле не имеет работы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Лично я после этого рассказа нахожусь в некотором шоке.